66 тысяч рублей за наклейку Титан, да? Пиксели за 66 тысяч рублей. Как тебе такое, Илон Масс? 57 тысяч рублей за наклейку Болт 17-го года, пацаны. 84 тысячи рублей. Ребятульки, всем привет! Это новый ролик на канале Человек-Человек. Сегодня будет обзор моего инвентаря. Да, он уже был, да ничего нового сюда не добавилось. Но, тем не менее, вы под роликами мне, я там видел 2-3 комментария, типа, а покажи еще раз инвентарь и так далее. Но, тем не менее, под роликами я видел некоторые комментарии, покажи свой инвентарь, что у тебя еще есть и тому подобное. Ролик тот, кстати, залетел аж на 190 тысяч просмотров, за что вам огромное спасибо. Надеюсь, данный ролик ждет такой же успех, конечно же. Тут будет на что посмотреть, а конкретнее я сегодня хочу вам показать, как поменялись цены после того, как вырос доллар, ну, а правильнее сказать, упал рубль. А цены конкретно поменялись, по крайней мере, стоимость моего инвентаря выросла фактически в два раза, ну, просто представьте себе. И покажу вам цены, которые стоят на скины, на наклейки на данный момент. Забегая вперед, кто не видел предыдущий ролик, тоже можете его посмотреть, но суть в том, что у меня нет каких-то ножей, крутых драгонлоров и так далее, суть моего инвентаря. Инвентаря заключается в холде старых наклеек, которые уже выросли в цене. И этим я по факту горд. В общем, сегодня я все это вам буду показывать. Перед началом этого ролика, конечно же, ну попрошу вас поставить лайк. Реально хочется увидеть результаты предыдущего видоса с инвентарем. Надеюсь, все-таки вы меня в этом поддержите. Я сейчас буду ждать и не продолжу ролик, как обычно, пока ты лайк не поставишь. Но, но не буду я этого делать. Реально ждем. Просто сейчас вот. Будем смотреть просто на список предметов, которые тут есть. Давай, я досчитаю до Пяти... Один, но ты ничего не делаешь, поэтому давай еще раз. 1, 2, там можешь лайк поставить, у тебя еще есть пока время. 3, 4, 5, надеюсь, ты поставил лайк, но реально хочу увидеть очень крутой результат под этим видосом. Пожалуйста, пацаны, вы можете, да, мы, я знаю. Начнем мы с контейнеров, потому что самое интересное в моем инвентаре, это, конечно же, наклейки, но контейнеры из игры Counter-Strike Global Offensive интересненькие у меня также есть. Поехали сразу с девятой страницы, я сегодня прям буду выбирать вот здесь вот дело, которое нас интересует, но не буду вам показывать full свой инвент, так пробегусь, хочу показать только самое интересное. А, поехали. Капсула 2016 года с голографическими и металлическими наклейками. 1900, на этом заострять внимание я не буду, у меня их здесь ни одна штука, как вы можете заметить. Здесь их 9 штук, но ну, они все стоят по 1900, да, тоже прайс бустанулся, но это нам не интересно. Опять же, прайс-то не бустанулся, упал-то рубль наш, рубль упал, поэтому с прайсом, ничего тут м, такого критичного не случалось. Ну да, они все равно растут, потому что это все-таки старые, э, старые контейнера и капсулы. Дальше, капсула с автографом, вообще ничего особенного, но у нас тут 320 рублей, такая же, уже с другой командой, 408, э, также капсула с металлическими наклейками в виде автографов 2015 -го года 3300, но это не интересно. А что же интересно тогда? Скажете вы, спросите вы. Ну, опять же, такое себе, 600 рублей, это мы все видели, а вот и пошли интересненькие достаточно капсулы и sl 1 Кологни 2014 год. 6 тысяч рублей. Стоила она до всей вот этой э, заварухи, до всей этой ситуации в районе 4 рублей. Сейчас она стоит 6600. Конечно, впереди еще у нас такие же капсулы. Да, у меня не одна такая капсула, у меня их 1, 2, 3, 4, 5. А, и еще одна капсула. Уже с легендами она стоит 6800 Тут просто претенденты, а тут у нас легенды И цена разнится в 400 рублей А Следующая тоже обычная такая, но неинтересная косарь Это такое себе, внимание заострять не буду Сувенирный набор 2017 -го года Overpass Где, кстати, можно получить шедевральную эмочку а 4600 он стоит, стоил он также в районе 2000 То есть прайсы бы в два раза на все Но я посчитал, этот ролик будет все-таки вам интересным Повторюсь, в миллион раз после успеха с предыдущего вида Доса, ребят, давайте, давайте сделаем Больше просмотров, чем было там Мы это найдем, а следующая капсула Региональные, претенденты Бостон Восемнадцатый год, голографические, металлические 22 ТЫСЯЧИ Я думал, две, два куска, слушай Мы сейчас с тобой так, блин, а, а, а, а, а, а что с ней случилось? Она стоит 22 тысячи это капсула, А у меня она не одна, у меня их, блин Раз, два, две капсулы Таких, и продаются они за 22 Но адекватная им цена на Стиме 16 тысяч, тут покупочки были Э, за моменталку можно продать, я думаю, за 1010 спокойно. Ну офигеть, слушай, я сам этого не видел, не зря я такой ролик-то затеял. Хоть узнаю, сколько инвент мой стоит. Потому что половина вещей в Steam Tools просто не видно. А капсула с наклейкой сообщества 1 нам неинтересно. Обычные кейсики, которые также растут в цене, их у меня также много, вы это позже увидите. А дальше капсула с автографом претендентов, 16-й год, 7000 рублей, боже! Сегодня будет такое удивление, реально. А там дальше и титановские и туловские и Тулулунов наклейки ну в общем офигеете вы, офигею я от прайсов честно я на сегодня их не чекал но это опять же интересно 7000 Фу, это ну что это такое после того что мы увидели вы называете вот это вот интересным роликом не это какая-то фигня а дальше 15-й год капсула ну тут 3000 также это все выросло но не ребят не интересно серьезно хочу вам показать что-то прям взрывное вот уже капсулу подороже 4000 но это также мало и также не интересно у меня кстати не одна такая капсула дальше семнадцатый год также претендент также металла 6000 стоит такие капсулы у меня их лежит 4 а дальше пошли контейнера которые я закупил с целью конечно же конечно же извлечь из этого выгоду 14 год и спортовские кейсики они стоят по 522 прошу заметить что покупал их в районе соточки а также третий тираж counter strike кейса 600 рублей ну опять же здесь просто я вам показывал что инвестировал тут ничего особенного нет потому что вещи недорогие кстати а вот второй оружейный кейс уже 1000 рублей стоит у а их тут так же не одна штука. Далее идем, это Винтер Offensive Case, тоже понимал, что он подорожает, ну и здесь очень много у меня Winter Offensive Case, вот там все лежит, все по 600 рублев, собственно говоря. Тут какие-то интересные капсулы с автографами группы A, 15-й год. Металлические наклейки, 1200, помойка неинтересная, это нам, мы это смотреть не будем. Кёльн, Кёльн, ну да, они все одинаковые, тут, по-моему, разницы особой нету. Призма кейса, клатч кейса, ну это вы, в принципе, тоже все видите, их нахрена это спрашивается, все озвучиваю. Опять призма кейс, так, 19 год, капсула 87, ничего интересного Кстати, закупал в 19 году тоже сувенирные наборы Здесь можно билеты подрыв выбить, тут можно SG-шку выбить Но они пока сырю стоят, показывать вам, я думаю, их смысла нет Вы так все видите и ничего интересного 19 год, легенда Starladder, Берлин, голографический, металлический, 185 Я думал, будет дороже 300, тоже какая-то шляпа, рентген Думал, что подорожает, подорожал Но опять же, подорожал доллар, упал рубль Тут немного дела не в этом Дальше обычные ки Кейсики. Капсула какая-то 19-го года. Понос из жопы какой-то. Опять рентген. Далее мы едем здесь. Сувенирный набор с подрывом. Тоже 1000 рублей. Расколотые сети. Кстати, 18-й нагон. Нагон, нагон. Я гоню. Сувенирный набор 18-го года. МК из панель управления здесь стоит. Набор 1400. Здесь у нас расколотые сеть, Кейсики расположились. Капсула с наклейкой 2 Два, блин, две, восемьсот Нафиг, что случилось Пацаны, я реально Ну, я не смотрел прайсы, да ну А почему так дорого, Что вы понимали Покупалась она где-то вот в этом промежутке по двести рублей А сейчас она стоит две Рублей, пацаны, это занос Дальше, ESL, 2014 год Претенденты, она стоит всего лишь Семь тысяч, тоже неинтересно, браво Мать его, кейс, ву Было бы больше, если бы не было зависимости От казика, в миллионный раз расскажу Историю тем, кто не слышал, человек начал Сами вы понимаете на чем это да, это сайты с казиком, и у человека было такое, что заканчивались деньги на карте, Человек начал массово продавать Браво Кейсы, которые он закупил давно, ну и вот сейчас у меня по итогу остался всего лишь один Браво Кейс, 6 тысяч он стоит, ну слава богу, хоть его я оставил. Дальше у нас самый первый, самый первый ёпта контейнер Counter-Strike Global Offensive! 7300 рублей, я сегодня буду очень много кричать, потому что я не понимаю, что происходит с ценами Я реально давно не копался в своем инвентаре, но с момента записи крайнего ролика Надеюсь, мы его обойдем по результатам Ну слушай, он стоит 7300, очень я удивлен Ну и наверное, да не наверное, логично, что все вот эти скины также подорожали 7300 рублей Да, это очень, честно говоря, интересно а здесь охотничьи оружейные, гидрокейсы Ну я обычные кейсики, ребятки, уж извините, показывать вам не буду Набор уже 21 -го года, который я также закупил с целью буста в дальнейшем но произошло как произошло И они также в два раза ровно подорожали Тут ничего э, сверхъестественного И сверхординорного нет Также набор нашивок 21 год Все с этой же целью, дорогие друзья Все с этой же целью Ну, тут также наборчики, также не стоят до 500, собственно, рублев Закончились контейнера И потихонечку переходим к чему Пожалуй, самое вкусное в виде наклеек Оставлено последовательно Сейчас покажу вам агентиков, потому что в агентиков я также инвестировал в свое время прямо массово их Везде, где только можно Ну, тут они не сильно бустанулись Надеялся, честно говоря Хотя, подожди-ка Агент АВА сказал Здравствуйте Агент АВА стоит 860 Хорошая работа Агент АВА 860 Но это прямо круто Ну, агентов у меня тут много Я вам так просто покажу, что лежит Потому что вы просили обзор инвентаря И я вот по категориям решил сегодня вам все дело показать Ну, и в миллион расскажу, Все-таки инвестировал в агентов А этот агент стоит аж 2 с половой Вот это да А вот это интересно а вот это реально интересно Покупался он по 700, если не ошибаюсь, рублей Ну, все агенты также установились. Ехаем дальше Интересно, что коробку с подарком также покупал с целью буст Думал, она взлетит в космос Но она стоит всего 600 рублей Ну, так интересно, артефакт решил вам его показать Ну, и мы перешли к самому интересному Наклейке Самые мои олды И те люди, которые смотрят ролик подгон от подписчиков Ролик, пху, ёптать, рубрику, пацаны А вы понимаете, что я наклейки обожаю Что я их не продаю И они у меня, ну, прям лежат Лежат, лежат, потому что, ну, я верю в рост всей этой истории, но это логично, что наклея каждый год становится меньше и меньше, а они клеятся на оружие, на стены, на ел... Такие, ну вы поняли, что я тут Собственно распинаюсь, вы же у меня не глупые Ну и наклейки я не продаю, реально прям С давнишних времен они лежат, и вся суть моего Инвентаря, я повторюсь В 159 и 10 раз Что, ну вот, вся суть инвентаря в наклейках Которые у меня лежат, поехали, 16-й год Наклейка 800, неинтересно тысяч рублей, О, за что? Ну тысяч Стоит какая-то непонятная мне наклейка Я не знаю, почему так дорого, но А, 6000, но тем не менее, да, Также Произошел мемо, на то 8к стоит удивительно идем дальше 2000 титан пятнадцатый год думал будет дороже дальше 1700 наклейки дремхаковские, не неинтересно и вот тот самый внимательный зритель увидел что сейчас будет конечно будет сейчас жесть а начинаем с наклейки девайс Металлическая либо Дэвис, убьете меня сейчас за такое произношение моего французского. Но это мой канал, я могу тут так выражаться. Металлическая наклейка Девайс Атланта 2017 год. Готова охереть? Я готов. ПАМ баляха! Что за фиганя? Куда? Куда ты улетел? Куда ты улетел до 15 тысяч рублев, Но на стиме она продается аж за 16, даже дороже. Короче, эта кличка стоит 15 тысяч рублей, боже мой. Да, это жестко. Ладно, переходим дальше. 2 700, тоже думал, что будет стоить дороже. И вот сейчас самое интересное. Я сейчас посмотрю, сколько она строила, стоила при записи предыдущего ролика, и мы сравним. Ну, вы понимаете все, о чем я сейчас говорю. Другие друзья и дамы, ну, во-первых, спасибо в миллионный раз, это что за работу вы проделали? 7600 лайков, честно, было максимально приятно, не помню, когда вот за такую цифру последний раз так радовался. Вы лучшие, пацаны! Дамы, бляха! Ну, короче, вот эта титановская наклеечка, она стоила 27 27862 рубля, запомнили, да? Ради интереса, сколько стоила наклейка Device Davis? Мне интересно, вот честно. Вам похуй, мне интересно, я это прекрасно. Понимаю, бля, осознаю, но тем не менее, давай-ка мы посмотрим. Она стоила, короче, 8400 Просто, просто, чтобы ты понимал разницу в ценах, вот 8400 она стоила, сейчас стоит 15 Ну, давайте посмотрим уже на цену титановской наклейки и охуеем вместе Произошел МЕМ! 66 кусков! Она стоила 27 или 28, и сейчас она стоит 66 тысяч рублей И, понимаете, э, так все скины, которые лежат в моем инвентаре Да, больше составляют наклейки контейнера Они, сука, все подорожали! И, блин, это 66 кусков, боже мой Как хорошо, что реально я это дело не продавал но даже если тут были торги за 43К, тем не менее, тем не менее, ну, Титан-наклеечка, блин, а, умничка ты моя! Ну ладно, она стоит 66 тысяч. 66 тысяч рублей за наклейку Титан, да, просто... Пиксели за 66 тысяч рублей. Как тебе такое, Илон Масс? Короче, наклеечка 66К. Ничего особенного в инвентаре Чело Видосика. Баляха. Конфетка, реально, это... Но это не вишенка на торте. Дальше будет жестче. А, едем дальше. Блин, ну красавица, конечно. Я не хочу с этой страницы уходить. Ну давай, дальше. I Buy Power. Галлографическая 2014 года 22000. тысячи. Также произошел мем. Вернемся на 3 месяца назад. 11.800 и просто перемещаемся в нынешнее время. 22-186. Не, ну красота, красота, как бы тут. Ничего не скажешь. Едем дальше. Я даже читать не буду, и особо заострять внимание тоже. Ну, просто, видите, прайс, смысла здесь заострять внимание нет. Просто вам покажу, чтобы все таки вам было понятно, сколько все это стоит. 3К, ВП-наклейка 2014 года, голографическая. Честно, большая надежды я на нее возлагал. Ну, вот как-то 3000, ну, знаешь, тоже в целом неплохо. Нео, кстати, тоже три куска. Да, змейка, я помню, когда еще Блин, ну сейчас у олдов реально потечет из пысечки. Мы, помните, да, время, когда все вот сидели, играли на фасте. Там, CSGO, фасте, сайт такой был. И вот сейчас от наклейка стоит 2700. На тот момент она стоила 200 рублей. Это прекрасно, помню, что она прям в оборот этих ставочек входила. Сейчас 2700 она стоит. Вот даже давайте немножечко вернемся во времени назад. Ну, понятно, что цены сейчас немножечко поменялись, да. Но, тем не менее, где-то вот, наверное, в... Когда, блин? Вот, ну, в это время мы, короче, играли. Да, сейчас тут правда, понятно цена 500, но если бы рубль был в предыдущей позиции, я думаю, она по 250 стоит. В общем, ладно, неважно, сколько она стоила. Главное, что сейчас она бустанула 5980 рублей за вот такие, э, за вот такой просто набор пикселей. Самое что интересно, такая же наклейка, только голографическая, стоит в разы дороже. Мне кстати казалось, что она все-таки стоит дешевле. Но я дурак. Просто это бывает, простите. Наклейка обычная, короче, iVpower Power 2014 -го года стоит 6 капочки. Торгуется она, ну, продается конкретно, да, чтобы конкретно разговаривать. 6000 000, ну и сейчас скины прям в оборот офигенно ушли. 6 кусков за вот такой набор пикселей. 680, 230. Ну, ребят, не буду озвучивать. Вы это все видите. Просто кому интересно показываю. Кому не интересно, подписывайтесь, ставьте дизлайки на этот ролик. Хотя их и не видно сейчас. Но на самом деле это не все. Сейчас будет еще немножечко грязи. Хотя подожди или не будет. Мне кажется, я что-то пропустил. Да, должно быть сейчас немножко грязи. Потому что самое интересное вас ждет впереди. А ведь самая моя дорогая наклейка еще будет впереди. Ну, просто тыкаю. Реально, есть люди, которым интересно оценить. Также, в принципе, и мне интересно, потому что я не видел. А, тем временем, наклейка за 4 600, Металлическая 16-го года. А, дальше тоже металлическая наклейка, тоже, думаю, 3000 стоит. А, ну, косарь, окей. 100 рублей, 184, 600. Тут только 1800, Маркелов, 17 год. А, я думаю, вот эта наклейка от а, соточку, 300, 139. Ну что, пацаны? Вот, сейчас поставь ролик на паузу, напиши, что ты тут увидел. Что тут самое дорогое. Вот реально, напиши несколько самых дорогих отсюда наклеек. Я их прекрасно вижу. Потому что, бля, это мой инвентарь, это логично. Но тем не менее, ставь на паузу, пиши, что тут дорогого. Мы пока пробежимся по всем наклеечкам самого-самого начала. 200, 600, 500 рублей, я думал, будет дороже. 200, 200, 1000, неинтересно. 1000, неинтересно. 2, неинтересно. 57 тысяч рублей за наклейку болт 17 -го года, пацаны. Торгуется она, кстати, за 36, но, тем не менее, это наклейка, которую я когда-то покупал, даже, возможно, за 1005. Я не помню, как она мне перепала, возможно, ревку с Hellstore выводить, и вот такая наклейка мне дропнулась оттуда Потому что я прям по наклейкам реально теку 57 тысяч она стоит В голодные годы можно будет на нее прожить На самом деле она дома меня выручит В общем вот такая наклеечка и это еще не все Если кстати ты нашел эту наклейку И написал в комментах, знай, ты молодец А у меня экран уехал, короче ты, Я только сейчас заметил, что у меня экран куда-то уплыл Я надеюсь все что нужно вы видели Так, 57 кусков, дальше 2700, 800 три даже не обращаем на эту помойку внимания. ПАМ, БЛЯХА! 84! Тысячи рублей просто за какой-то кусок пикселей, пацаны. И это в моем инвентаре. Наклейка 18 года металлическая, которая сейчас стоит 84К. Стоила она в районе 50 тысяч рублей. Ну, она сейчас в феврале продалась, крайний раз за 57К. Сейчас э, изначальная цена, которую можно только найти на э, торговой площадке, 84К, насколько я понимаю. Да, дальше будут тоже интересные наклейки, но вот это реально вишенка на торте моего инвентаря. 84 куска стоит вот такая вот наклеечка. Горд ли я этим? Безусловно. Все-таки она покупалась на тот момент за 7 или 8 тысяч рублей. Я у малого, кто, кстати, знает, его напишите в комменты, посмотрел, он такой, закупайте эти наклейки, потому что они там то ли с читами их запалили, то ли с чем, честно, не помню, и не буду вам давать дезинформацию. Тем не менее, была тогда какая-то инфа про читы по моему и ТД, и наклеечка, собственно говоря, в цене взлетела. Покупалась она за 8 или даже 7 тысяч рублей. Даже покажу, наверное, в каком промежутке Время. Ну, короче, где-то, я думаю, что вот здесь, в марте Ну, плюс-минус то время, короче, по 7-8к купил Сейчас на стоит 84 тысячи Прошло плюс-минус года 2 А дальше 2 900, дальше 27 тысяч Все вот эти золотые наклейки, которые покупались, также бы бустанулись Я, кстати, не помню, как я их уже выменял Ну, скорее всего, тоже откуда ревку выводил 27к, флейми, золотая 18-го года Дальше, ёпты а почему? А почему так дорого? Но она продавалась 28 тысяч, кстати, в то время как вот эта наклейка продавалась, думаю, дороже. 24, нет. Но ну, тут наклейка от 67 тысяч начинается, я думаю, что красная цена ей, сколько? Ну, здесь она, ну, 28-30 тысяч. В принципе, ну, тоже неплохо. Но 2700, Зевс наклейки, который также закупил, потому что там было объявление, что, по-моему, с Киберспорта он вообще уходит, и я такой, вау, это мое время! Как говорится, мой дракон, настало время тебя разбудить, и вот закупил я очень много Зевсовских наклеек, ну, также с Прайсом я не прогадал, потому что покупались они в разы дешевле, так сказать. Инвестировал бумажные рубли в непонятного что, просто в какие-то пиксели. Скажет старое поколение, а молодняк скажет вот этот и гений. Ну, на покупал зевсов, зевсовских наклеек, и вот здесь насколько я помню ничего особо особо нет, хотя будут интересные наклеечки. Тут я снимал подгон от подписчиков, подписчики дарили на наклейки также, как я и говорил, я их не продаю, они у меня все лежат, вам всем огромное спасибо. Но, опять же, цена этого всего также взлетела. Например, эта наклейка, когда мне дарили, стоила в районе 60 рублей. Сейчас, конечно, она стоит в разы дороже, ну тут ничего интересного. Есть одна интересная наклейка. Здесь это наклейка Fury 2019 года. Fury, Fury, ёпта, пипец от моих подписчиков. Короче, 3600, она стоит плюсом. История Дракони голографическая наклейка, которая также бустнулась в цене, но это было очевидно, когда она только вышла. 600 рублей наклейка 16 года. но ну, а вот здесь а, тоже пошли интересные наклеечки, и это также еще не все. А, вот эти две наклейки я также вывел с Хэлла, но, повторюсь, не все. Есть еще интересные наклеечки. А, хотя вот эти Титан, по-моему, я с рано с ревки выводил. Да-да-да, по-моему, с рано. Она стоит 16 тысяч. Удивительно, кстати, думал, будет дороже. Эта наклеечка у нас стоит, соответственно, дешевле 3 700. Но честно, мне казалось, они больше как-то вырастут. Зевсовские и, и всякие другие наклейки на нас тут. дальше. Опять же, не особо интересно. Вот сейчас будет круто. Клауд 9 Наклейка, которая сейчас стоит 26, но продавалась, думаю, от 1013. А, нет, смотри, 26-27 тысяч она реально стоит. Неплохо. Неплохо, неплохо. Это уже выводилось с... Вот она выводилась с Хиллстора. Все-таки, вот это я забирал с, с Казгурана. Дальше, наклейка, которую мы с вами уже видели. А, только посвежее а, Больше из-за интересного Ну, 1600 золотая наклейка, надеюсь, ничего я тут не пропустил А, Шокс, наклейка Шокс Тоже 1000 рублей, также ее я забирал Мне, кстати, казалось Она дороже стоила, да, она стоила дороже Потому что, б, ф, выводилась она, когда она стоила по десятке М -м -м, хреново, конечно Едем дальше, ну, вот здесь уже пошел Подгон от подписчиков, но ну, единственная Нави наклейка 2014 года, странно Что тоже дешево стоит, так, дальше Не помню, дальше не помню, но мне кажется Что на этом мой интересный инвентарь да, вроде бы как, вроде бы как заканчивается. Еще, конечно, не могу не показать э, один из первых подгонов у подписчиков, который я, конечно, оставил. А Калаш красный глянец с наклейкой вой. Мне подписчик его давным-давно подарил. Реально, один из первых подгонов был. Я его обещал, что оставлю, оставлю, я его оставил. Продам его только в том случае, если денег не будет вообще, потому что, ну, тут как бы вой, и это как бы подарок. Он, это для меня реально память. По калашикам, кстати, больше ничего особо интересного у меня нет. Есть. Я не знаю, я не видел, сколько эта закалка стоит. Боже, блять, она стоит по 19 тысяч рублей. <звы> <звы> Ефига, я нажал на калашики. Кстати, тут очень много синего и минимально золотого. <звы> 20 тысяч, не зря зашел Африканки стоят уже по 32, в общем Вот такой был ролик, я очень сильно Надеюсь, что вам это понравилось, давай напоследок Покажу сувенирки, какие у меня есть Может и тут что интересного есть, а я этого не показал Из сувенирок, честно, очень сильно сомневаюсь Потому что, ну, 500 рублей э, Дальний Свет Тоже это подарок, также это был Подгончик, по-моему, а нет, это подгон от Ютуберов был, а дальше из интересного Ну, здесь в основном шир, потому что это был Все-таки подгон от подписчиков, тут ничего Прям супер сверхестественно мне не скидывали Из категории статрек, раз уж на топ Пошло. Ну, дал албереты тоже подорожали, калашек я вам показывал. Больше ничего интересного. Ну, есть нож, который также в стоимости взлетел в миллионный раз, повторю. Из деглов тоже ничего интересного, только кровавая паутина за 3К. Ну, и заговором не такой дорогой. По глокам закупил гамма-волны, потому что, ну, логично, что они также взлетят в цене, как мне кажется, поэтому гамма-волны я, собственно, закупил. Ну, еще вот красивый глок с фарса вывел. Из эмок. Безлюдный космос, коалиция. Также делал упор на глоке, решил долбануть коалицию. Я просто сейчас вам показываю еще то, что можно посмотреть в адвенте, потому что реально люди писали, хочется подробный обзор на инвентарь. Но подробный обзор делать не буду, потому что, ну, просто глаза будут разбегаться, посмотрю так по группам оружия и что есть интересно. Ну, кстати, ножик вот есть. Ножи я и, в принципе, все дорогие скины, если это не наклейки продаю, они мне не особо нужны. Поэтому тут ничего интересного, я думаю, мы с тобой не увидим. По юспикам тоже ничего сверхординарного. Ну, вот, единственное, есть неонар. Также это вроде бы как был подгон, или я это сайт сайта откуда-то вывел. Но ну, мне просто понравилось, что очень много наклейок. Наклее к наве продавать не стал. Снежная мгла. Также вывел черный лотос. То же самое и звери. Ну, ну, короче, тут ничего интересного, постараюсь еще-нибудь прикольное найти еще. Из Юмпиков есть сувенирный градиент, который мне Банди отправил. Ну, кстати, сейчас под, подешевел. Аж обидно, блин. 13к стоит. А, хотя мне в банди отправлял, он стоил тысяч насколько я помню. Ну, больше, опять же, ничего тут нет. По авапкам Азимов. За 9600 графит, который у меня лежит очень долго в инвентаре. Не мог я его продать. На теме не покупали и не зря, потому что сейчас он стоит 24К. В общем, на этом все. Ну, просто не хочу растягивать ролик. Реально больше ничего интересного нет. Самое классное я вам показал. Надеюсь на вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Ставьте лайки. Реально очень хочется зайти и уже утром на следующий день увидеть, что здесь будет хотя бы 1020 просмотров. Для меня это будет самая классная от вас благодарность. Всем спасибо. Это был Человед. Всем пока.